По поводу падения остановка санкций, все же разворот вниз или покупаем и растем дальше, пока индикатор не покажут рецессию. Ребят, ну вот честно скажу, да, люди задают очень много вопросов, что конкретно сейчас делать. Я говорю, сделайте равновесный портфель, да, то есть захеджируйте риск падения и купите какие-то интересные дивидендные истории которые просто вас устраивают норма дивидендной доходности. Получите дивиденды, через страховочные позиции застрахуйтесь. То есть сейчас лучше занять такой вот, ну, как это говорят, попытаться на двух стульях усидеть, отрастить широкую попу. да. То есть у вас все равно должна быть страховка. Наверное, еще порастем. Просто смотрите, я не совсем понимаю, зачем находиться в историях возможного роста. Да, можно заработать там в пределах 15 процентов может быть, но и то это с очень большой натяжкой. Все очень дорого, я не вижу, на чем мы растем.